Как и зачем маркировать ваше продающее видео UTM метками Это дает вам полную аналитику, откуда пришел покупатель к вам в магазин или к вам на сайт. И при помощи УТМ-меток вы можете отследить полностью весь путь, который прошел человек от вашего видеоролика пришел к вам на сайт и что он там делал. Именно utm метки показывают, с какого видеоролика, на каком месте он пришел. Он может перейти к вам прямо с видеоролика или с описания под видеороликом, или же он может прийти с комментария под этим роликом. И именно utm метки показывают нам это. Если ваш интернет-маркетолог или аналитик не знает про УТМ-метки, ну, наймите другого. А хотите узнать больше? пишите, звоните и подписывайтесь на канал «Видео для бизнеса».